Друзья, добро пожаловать на канал Coinaz. Я рад приветствовать всех моих подписчиков и гостей канала. Сегодня я хочу вам показать самую дорогую американскую монету. Вот эту монету 1943 года. Линкольн, Пенни. Эта монета медная медь и бронза. в данный момент существует информация о 40 таких монет всего лишь существует 40 таких монет из них 12 найдено остальные пока еще неизвестны и одна из этих монет находится у меня друзья я покажу вам несколько монет также 68 восьмых годов шестьдесят восьмого года шестьдесят девятого года эти монеты тоже имеют свою цену в зависимости от состояния, но эта монета 1943 года, которую сейчас я вам показываю, это очень редкая монета и является самой дорогой монетой, американской монетой, Вампенни, Друзья, я хочу вам рассказать короткую историю этой монеты, как она попала к нам эта монета существует в нашей коллекции с 1950 года. Как знают мои подписчики, моя коллекция монет досталась мне по наследству, и эту монету во время второй Великой Отечественной войны в 1945 году, в 1945 году подарил мне, подарил моему родственнику американец, солдат тоже. Они оба были нумизматы, оба воевали, и в конце войны они обменялись монетами. Но в, ту, в то время, в 1945 году, эта монета не имела цены, друзья. То есть о существовании таких монет не было известно. Мы только в 2012 году узнали цену этой монеты. То есть после того, как уже прочитали информацию об этой монете, узнали цену этой монеты. Эта монета сейчас стоит минимум миллион долларов минимум миллион долларов друзья так что если у кого-то есть такая монета то он очень богатый человек друзья также под этим видео есть ссылки на мои социальные сети facebook instagram Pinterest. любой кто хочет онлайн общаться со мной или с администраторами может написать мне в соцсетях также есть номер WhatsApp, и те люди, которые хотят приобрести монеты, могут перейти на мой веб-сайт, в описании видео есть ссылка на мой веб-сайт, вы можете как покупать монеты, также и выставлять ваши монеты на продажу, у нас есть доска бесплатных объявлений, вы можете перейти зарегистрироваться и выставить свои монеты, так друзья я сейчас ставлю рядом две монеты чтобы вы увидели разницу в цвете как видите в этой монете преобладает бронза поэтому она более красного цвета чем остальные монеты Вот я сейчас переверну чтобы вам было лучше видно разницу эти монеты 1943 года не магнитные, то есть они не магнитятся, если у вас тоже есть такая монета, вы можете просто ее проверить, преподнесите магнит к своей монете, если она не магнитится, то это медная монета и стоит очень дорого. Итак, друзья, я прошу гостей нашего канала подписаться Поддержите меня подпиской. Наш канал более 77 тысяч. Сегодня мы подходим к 100 тысячам подписчиков. Я хочу отблагодарить моих верных подписчиков, которые все это время меня поддерживали, поддерживали мой канал. Я вам всем очень благодарен, друзья. Итак, я надеюсь, что мое видео вам понравилось. Это видео стало для кого-то информативным многие кто хочет узнать информацию могут писать комменты под этим видео администраторы всем отвечают если кто хочет узнать свою цену своей монеты или информацию о своей монете могут написать и им ответить Итак, друзья,